Всем привет! С вами играет Тема. Сегодня мы поиграем в крутую игру. Так, это ваша сторона планеты. Вам надо разрушить крепость противника. Первый бой. Как атаковать? Выберите воина, которым хотите атаковать. Топните по космосу над вашей стороной планеты. Э, э, э, а, а, э. Ой! Там мою крепость не разрушали Ура! Просто громилы летят о о, о тихо Полегче, ох, полегче О, наконец-то их там убили так, мы продвигаемся очень-очень -очень хорошо. Даже причем неплохо. А, ноль. Так, давай, добейте эту. Да, победа. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Наша деревня очень нуждается в твоем мудром управлении и защите от локу. Ха-ха-ха-ха. Никакое большинство вам не поможет, глупый старик. О, нет, это опять же локу и его орды пожиратели. Надо быстрее э, возводить оборону и построить башню лучников.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 Разные те свою ее победу. Это была всего лишь разминка. Скоро вы ощутите настоящую помощь, ой, мощь пожирателю мира. Скоро мы снова вернемся. Уф, ты могущий, как же во время ты вернулся? Ты спас нас. Давай улучшим ратушу. Для этого нажми на задание. Ратуши и выбери. Улучшение. Да я, понял. Отличная работа. Теперь мы можем строить новые задания благодаря модернизации ратушки. брум брум а, а мне не хватает ну мне не хватает. Да, «Открыть» да, да, ну да, да, Нормально не, не, не, подожди! Но ну, он приказал мне. Ладно. Пил, пил, еще раз пил. Ну и подумаешь. Пил, ну ладно, пил. Все, мы уже идем, орда. Орда врагов, но больше всего нам нужны лучники, они далеко будут стрелять. О, о, о, о, о, тихо, парень, я тебя сейчас там расстреляю. Ты просто не знаешь меня, какой я сильный. Здесь э -э -э -э, сверху. Ура, ваша добыча. Тренер. А, тренер. А ну да, что тренер? Эх, подумаешь. Тренером стражать. Кстати, как тебе зовут? о <музык> Меня зовут... Тамас. Сохранить. Нет. Начать. Э -э -э так, так, так, так. Короче, вот, я думаю, лучше что-то поставить. Построить лучше хранить золото. А, подожди, у нас то есть. Ай, ладно, еще построим. Не важно. Нет, у нас этого не было. Нет. Так, это моя земля. Хо -хо -хо. Так. Давайте еще одно построим тут. на на, на, на, на, на, на, на, на. -на. происходит почему я не могу улучшить я радышку да не хочу я это улучшать так бой поиск противника ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла Всё, Вообще я правой пишу, ну я люблю начинать с левой стороны. О, мы, захват... мы захватываем планету! Ха-ха-ха-ха! <смех> Это наша Земля! Теперь вы ни за что нас не сможете победить. А все ему уже конец! Пам-пам-пам! Тигр леса, ха ха тигр, а темас победил, а мы победил, это всего лишь была разминка, на-на, на-на, на-на, на о заборы. хо надо ой, надо вау, Прим... а приманка, а это как будто кажется, что это кто-то там стоит, а не пил, а это не тот. Сейчас... О, можно улучшить. Пам, мама, мама, -мам -пим, пим, пим, пим. Ура, ура, ура, ура, ура, ура, ура. А ты? О, лес, весенний лес. Так построим домик рыб рыбака домик я не знаю что там надо для улучшения но лучше домик рыбака все отлично домик рыбака мы сделали так мы это сделали да игра очень интересная советую вам поиграть в нее вот так быстро нашли соперника Но я теперь хочу с правой стороны начать Нет, нет, нет Ну, с правой неудобно Ай, хотя Пью-пью Башня лучника Оу Оу Полегче А кто захватывает именно зону Я не могу понять О, тихо, парни Парень, парень, тихо, я тебе сказал. Алло, а что это вы тут делаете? Ой, мой год. Что вы творите? Получай. Получай, понял? Воры-ниндии. Ща, ща. Получайте. Да лы, наша команда проигрывает. Мы не можем выиграть. их. Срочное подкрепление, прием. Как слышно, получается. Они мои так отпасы моют. Нет, Ну сейчас супер да Ай, нет мою ратушку разрушают, нет. Все. Ладно, ребята, на этом мы закончим Если вам понравилась моя игра, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки Всем пока!